Итак, мы уже поехали на второй круг. Сейчас мы надеемся, будет все гораздо круче. Наши лыжи, вот они, в снегу. You're mugging me.